Да-да, ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в Project Zomboid. Начинаем постепенно открывать совершенно новый опыт в различных выживачах, кто, наверное, давно меня смотрит, все знают мою слабость к выживалкам, к различным. И вот, наконец-таки, я добрался до вот этого интересного проекта, который я начал играть еще в далеком 2014 году. Но недолго я там наиграл немного, а теперь решил снова вернуться, друзья. Потому что игра у нас существенно таки преобразилась по сравнению с 2014 годом. Она стала выглядеть гораздо красочнее и в нее понавезли гораздо больше различных интересных всяких механик. Ну что ж, в этом видео мы постараемся выжить как можно подольше. Да-да-да, об этом и будет идти сегодня у нас а, речь. В данный момент нас сильно очень беспокоит голод, а, у нас легкая тошнота. А у нас, значит, легкая печаль, нам нужно поднимать как-то это настроение И у нас также стресс, потому что мы а, недавно были укушены а, несколькими зомбарями И я так понимаю, инфекция уже была внесена в мой Организм от этого у нас, наверное, и стресс Если как бороться с легкой печалью, я более-менее в курсе Как бороться с голодом, тоже я в курсе Вот как бороться с легкой тошнотой, друзья Подскажите, кто в курсе, я без понятия Потому что у меня опыт в этой игре на самом деле очень небольшой Также как бороться вот с этим стрессом, тоже я без понятия Так, ну что ж, для того, чтобы бороться со стрессом А точнее с легкой печалью Нам необходимо... Всего лишь включить телевизор. Давай пощелкаем каналчики. Включим мы, наверное, вот на этот. На пас в ТВ. Ничего у нас здесь нет. А так как у нас ничего здесь нет, давай переключимся тогда на канал Турбо. У нас время 9.30 а стало быть, уже должны телевизионные каналы работать. Ну, в принципе, от легкой печали мне худо-бедно не будет, поэтому мы с тобой пойдем, наверное, прогуляемся все-таки за а, едой. Давай в соседний домик сейчас сбегаем. Главное, нам не попасться под зомбари. Дверку закрываем, не забываем. Пошли. Какие дома я еще не проверял? Давай посмотрим на карте. Так. Так, подожди, я слышал стук. Тихо-тихо. Я слышу, друзья, Стук. Пока что мы карту, наверное, не будем открывать, иначе мне придется очень туго. Давай посмотрим, что у нас в этом домике, есть ли здесь какая-нибудь еда. Вы слышали, да, этот стук? Он откуда-то доносился, то ли из этого дома, то ли еще откуда-то. Так, здесь есть холодильничек, отлично. Давай посмотрим. Ага, вот она и еда. Свежая. Ага, ветчина свежая есть у нас. Наверное, мы ее сейчас как раз-таки и съедим. Четвертиночку, да, потому что у нас голод не такой уж. И сильный, я думаю, четвертинки, ветчины питательные нам будет вполне достаточно, чтобы заморить червячка. Легкий голод у нас остался. Переходим в наш рюкзак. Переходим в основной инвентарь. И давай еще откусим мы, наверное, также четвертинку. Да, и также меня мучит легкая жажда. У меня где-то была бутылка, на самом деле некоторые уже лайфхаки и премудрости этой игры я для себя отметил. Например, когда у нас лежит в, вот в этом вот в основном инвентаре бутылка с водой, вот она у меня здесь находится, давайте я сейчас сюда переложим, то тогда наш персонаж автоматически пьет воду из этой бутылки. Вот видите, немножечко мы отпили сейчас, Ну из-за того, что у нас две бутылки, я стараюсь их все-таки держать вот в этом вот рюкзаке чтобы не сильно таки обременять нашего персонажа. Рюкзаки очень полезны тем, что они уменьшают количество переносимого веса на определенный процент. Если мы наведем вот сюда вот, то у нас, видите, там показатель снижения веса на 80%. Можно, так сказать, гораздо больше всякого разного разнообразного. Так, ну что, наверное, мы какую-то еду отсюда тоже сейчас заберем. Все и складируем в рюкзачок, потому что еду нам нужно будет складировать у, у себя на своей основной базе. На котором мы сейчас только что с тобой были. А, всякие консервы мне пока не нужны. У меня их, в принципе, хватает. Вот крекера, наверное, я возьму. Да, тоже мне понадобится. Потихонечку, друзья, выживаем. Здесь что-то я еще вижу. Ложка, сухой завтрак. Вот это тоже, наверное, мне пригодится. Так, полуфабрикаты. Ага, и вот сухой завтрак. Еще, наверное, также я заберу, пожалуй, отсюда. И переложу его к себе в основной рюкзак. Здесь мы все вроде проверили. Вообще, в этом доме я уже был. А, давай попробуем, проверим вот эту стиральную машинку. Деньги, рубашка, водолазка, кстати, здесь есть. Давай мы, кстати, вот эту вот водолазочку сейчас на себя наденем. От нее идет защита от царапин, как минимум, да. Так, что-то я, похоже, не наделаю ее на себя. Одеваем. Вместо чего она у нас? Ага, у нас вообще не было никакой одежды толком нормальной. Поэтому она нам не... определенно поможет. Ребятки, я слышал где-то звук. Кто-то где-то шарится. Так, здесь что? Здесь можно попить. Ай-яй-яй-яй-яй, жарко, друзья, нам. У нас жара наступила, точнее, мы, когда одели эту самую толстовку, нам стало жарко. Вообще, жара у нас приходит от того, что у нас, скорее всего, развивается потихонечку болезнь. Вот он, зомбарь! Ты как меня вычислила? а? А ну подходи, нужно быть очень осторожным с этими чувачками, и нужно прям очень-очень не подпускать сильно их к себе, иначе, если они тебя укусят хотя бы раз, то будет очень сложно потом вылечиться. Меня уже покусали несколько раз, поэтому мне кажется, что судьба моего вот этого персонажа, как его, кстати, зовут? А, нас зовут, сейчас я покажу как. Нас зовут Геннадий Валерьянкин, да, мы медики. Выбрал я, значит, специальность медика. Не знаю, какой билд самый правильный пока что, да, выбираю, экспериментирую со всякими разными. Так, ну что ж, можно крест, наверное, на том доме поставить смело. Где, кстати, я вообще нахожусь? Вот красная точка, здесь нахожусь. Я Вот на этом доме можно смело ставить красный крест, потому что мы здесь, в принципе, все исследовали. Ну что ж, давай попробуем зайдем вот в этот дом. Нам нужно еще взять что-нибудь найти. Короче, нам нужно, друзья, искать какие-нибудь интересные вещи. Дверь закрыта. А, в частности, меня интересует э, момент с тем, как бы успокоить свои нервишки, потому что они меня почему-то очень сильно шалят, хотя состояние моего здоровья вроде бы отличное. И я не вижу, где у меня развивается какая-то болезнь. Но нервный срыв у нас жесткий Жарко обычно становится, когда мы начинаем болеть Сонливость Ага, может быть мне все-таки поспать просто надо Давай попробуем открыть окно Так, здесь не открывается, а вот это Попробуем давай открыть Ну а здесь легко открывается Заходим Так, подожди, давай заходим в дом Нам нужно с тобой исследовать В первую очередь меня интересуют какие-нибудь медикаменты Редкие Лепешечки Ох, сколько здесь у нас еды Причем нормальной еды И чипсы, вот это все я заберу это мне пригодится. Да, я тот еще прожорла, прожора, поэтому собираю все, что у нас съедобно. Банки газировки, пиво, коробка сока, кухонное полотенце мне, в принципе, не нужно. Все, по еде, наверное, мне пока хватит, не будем больше заморачиваться. Пойдем искать еще что-нибудь. Жаровня, кухонное полотенце, скалка. Это все для кулинарии, у меня кулинарии. У меня вообще много каких навыков, еще плохо очень. Вот видите, что происходит? У меня начинает сердечко шалить. Легкий урон, друзья. От чего? Скорее всего, от того, что мне сейчас жарко. И у меня, видишь, сердечко мое начинает потихонечку а, шалить. Ну что ж, сейчас домой придем, я постараюсь все-таки а, снять с себя что-нибудь. И чтобы мне не было так жарко. Так, ох ты, там за окном кто-то стоит. Я так и знал, что за мной кто-то наблюдает. Так, здесь на что такое? Есть что-нибудь из, из первой помощи? Так, одежда. Подожди, такое ощущение, как будто кто-то здесь есть дома. Нет, я вижу, что за, за окном кто-то там есть. Подожди. Такое ощущение, что кто-то за мной наблюдает. Секундочку. Мне кажется, что где-то за какой-то дверью здесь есть какой-то зомбарь. Давай как следует проверим дом. Мне прям кажется, у меня предчувствие, что здесь есть кто-то. Так! Есть тут в этой комнате кто-нибудь? Нету никого. Попробуем поищ поищем, что у нас здесь. Джинсовая рубашка. Можно, кстати, ее поменять. Ага, вон, видишь, зомбаки на улице ходим. Так, давай мы с тобой а, джинсовую рубашку, рубашку возьмем, наверное, или оденем Не знаю, друзья, одевать ли или не одевать Потому что у меня сейчас жарко, моему персонажу Я думаю, лишнего одевать мы не будем Так, здесь кто у нас в комнатах? Есть кто-нибудь? Кто-то здесь шарился же? Ох ты, много я чего нашел интересного Механический будильник, коробки патронов, расчески Кто-то, похоже, ворвался в дом Вы слышали? Вы слышали, как что-то разбилось? Я слышал так, оружейный кейс-контейнер. А, мне сейчас в первую очередь нужно что-нибудь, что позволит мне подлечиться. Хозяйский карандашик. Здесь никого у нас. Так, отлично. Зеркало, зубная щетка, одеколон, пластырь. Вот пластырь, кстати говоря, нажмите на ПКМ в панели здоровья персонажа для использования. Не знаю, насколько он мне сильно поможет, но мы его, наверное, возьмем все-таки, да? Вообще, инструменты первой помощи всегда стараюсь брать. В надежде на то, что действительно что-нибудь пригодится Так, здесь мы все про прошарили Пойдем-ка мы, наверное, сходим Посмотрим, кто там за нами пытается э Зайти Здесь кто есть, нет? Оба, выходите все, никого здесь нету Пинцет тоже первая помощь Забираем Пинцетами вроде что-то можно вы выковырить. Вот что такое с моим здоровьем, друзья? Легкий урон мы сейчас получаем Я так понимаю, что от жары Может быть стоит надеть более легкую одежду Жажда, Жажда усилилась Ага, понимаю, почему мой персонаж хочет пить Давай попьем с тобой из раковины. Надеюсь, это не сильно критично нам будет. И пойдем уже посмотрим, кто там так сильно шумит-то, а? Кто же там пробрался к нам в дом? Только что слышь, Ох ты, вот она! А ну-ка иди отсюда! Это вы видели, да, уже пробираются зомбаки сюда. Через окно она пролезла, да? Так, красочные... Ага, красные электронные часы. Вот это, кстати, можно взять спокойно и надеть на левое запястье. Усталость, Да, я, ребятки, сильно хочу сейчас спать. Мы сейчас, наверное, что-нибудь перекусим. А из еды у нас имеется банка газировки. Я люблю спать в таких домах за закрытой дверью. Так, сон у нас, качество сна хорошее. Да, наверное, все-таки вздремнем. Надеюсь, мы к утру немножечко выздоровеем, что ли. Но у нас до сих пор нервный срыв у нашего персонажа. У нас легкая печаль, у нас тошнота, у нас... Жара повысилась, температура тела, я так понимаю, повышается. Постоянно мы получаем сейчас легкий урон. Но у меня никаких ран, смотри-ка, и нет. Я слышал, что кто-то здесь шарится еще. Проверим это. Откуда ты здесь взялась вообще? Как же ты сюда проникла? Иди отсюда, тетя. Реально испугала меня. Надо бы им головеньку размазжарить. Ты видел, как она засела? Я реально сейчас испугался. это Занавески все-таки я сниму снять штору для того, чтобы повесить ее у себя дома. Баночку пива давай мы с тобой полностью сейчас выпьем, чтобы немножечко взбодриться. У нас, как видишь, жажда, у нас, как видишь, еда. И мы немножко опьянели. От стресса, друзья, избавляемся. Ну как еще я могу от стресса избавиться, кроме как накатить немножечко пивка? В этом доме мы тоже все прошарили. Можно смело поставить на нем крестик. Пойдем мы немножко сбегаем на другую сторону дороги. Можно попробовать в окошко залезть. Оп, есть такое дело. В этом гараже, я думаю, что мне... Получится найти что-нибудь интересное. Так, что так темно? У меня где-то был, по-моему, фонарик с собой. Где-то есть? Нет фонарик? Я всегда, по-моему, с собой таскаю фонарик взять в основную руку. Да, с помощью фонарика мы можем подсветить себе э, то место, куда мы приходим. Чтобы ничего не упустить. Так, здесь давай проверим, что у нас на полках. Инструменты фана А, разводной ключ. Я так понимаю, он нам пригодится для того, чтобы, наверное, как-то взаимодействовать. С какими-то элементами изолента. Материалы тоже забираем. Вообще стараюсь собирать здесь все подряд. Так, а теперь с этой стороны-то можно открыть дверь, да? Ага, я нашел ту дверь, из которой стук. Вот здесь кто-то есть. Открываем, ну-ка. Выходи. Ох, как вас много здесь. Секундочку. О, ни хрена себе. Вы, откуда вообще там? Смотри их там сколько. Елы палы а. Вот это нарвался, а. Вы видели, сколько их там? Откуда они там все появились? О, ты смотри, этих монстров там было капец как много. Не, я не хочу туда. Мне кажется, я в этом домике пока закончу. Я не хочу быть укушенным. Такой толпой зомбарей. По-моему, мне кажется, да, я перепутал с домом. Там вся семья, что ли, тусуется в одной комнате. Здесь тихо и спокойно. Двери закрываем. Вот это кроваточка, я понимаю. Ну что ж, давай вздремнем. А, главное это не помереть. Дадут ли мне сейчас поспать, я не знаю, друзья. Так, подожди, правой кнопкой на кроватке. Да, пока что еще спать нам можно. Ну что ж, давай отдохнем, вот а у меня уже глаза слепаются. Усталость очень а, жесткая. Так, ну что ж, вот мы передохнули, а у нас тем временем на улице пошел а, дождь. Нам до сих пор, друзья, жарко. Я думаю, что надо все-таки нам взять сейчас и снять с себя кое-какие одежды. Потому что это уже а, не дело, что мне больше всего... Дает термоизоляцию. Вот эту водолазку мы, наверное, снимем, да? Сюда ее закинем. Раз. Дальше что у нас такое? Джинсы. Тоже, наверное, сниму. Два. Возможно, термоизоляция тоже очень сильно влияет. Что еще у нас такого есть, что нам очень жарко? Берет. Тоже термоизоляция от него идет. Будем одевать предметы с термоизоляцией тогда, когда у нас наступит... Холодное время года Так не хочется выходить вот в эту погоду ни о чем Ну ладно, придется В этом доме, в принципе, мы все обшарили Есть, конечно же, еще интерес Поэтому здесь поставим вот такой вот значочек Да, буду отмечать, где я был Потому что мне так будет потом проще Вы смотрите, какой я грязный, а Ой-ой-ой-ой-ой, двоечка Вы откуда, ребят, взялись, а? Опа! Опа! Еще удар! Оп! Обоих положил Редкий случай, когда получается вырубить сразу же нескольких гадов. Так, еще один. Ну, давай немножко пободаемся. Раз уж на то пошло, пока к боевке я еще совсем сильно не привык. Но буду стараться привыкать к ней потихонечку. Так, давай попробуем подкрасться к этому типу. Вроде бы он спит сейчас. Постараемся к нему подкрасться сзади. Как-то можно нанести супер удар, если подкрасться к нему сзади. Иди сюда. Иди сюда. Да, вроде бы нанес, но как-то не так, как хотелось бы. Мне в обучении говорили, что как-то можно более эффективно наносить критические удары. Но я так и не научился. Смотри, сколько у меня возле дома моего трупов, а. Вот так вот мне их приходится выживать, друзья, в Project Zomboid. Кто там стучится, а? Подожди. Кто-то где-то стучится в какую-то дверь мою. По-моему, в самую основную мою дверь уже кто-то долбится. Алло, сколько вас там? Аааа, -а -а, укусил, зараза такая, еще один гад укусил меня Все, теперь я точно не жилец Хоть заново начинай Пропускаю, друзья, и удары Есть какие-нибудь? Ключ от дома вот Зачем мне сейчас ключ, когда меня покусали? Давай срочно забинтуемся Вот прям срочно-срочно, царапина и кровотечение у меня Тряпка и пластырь, наложить повязку Тряпку, наверное, конечно же, пластырь я наложу чтобы можно было более грамотно все это дело предотвратить. Да, надо, надо просто больше книг читать. Тошнота у нас еще осталась и жара. Давай мы с тобой сейчас поедим. Как тошноту убрать, друзья? Вот это вообще просто дилемма для меня необъяснимая. Опять нас бросают сейчас в жар. И у нас, друзья, тошнота. Что сделать, чтобы не было тошноты? Скажите мне, пожалуйста. Может быть нужно попить какой-то... Какого-то лекарства Или что-то в этом роде Я, друзья, ума пока а, не приложу Если что, пишите мне свои советы а, в комментариях Ну что ж, вот так у меня и происходит Мое выживание в Project Zomboid Что, зритель, ты думаешь по этому поводу? Напиши мне, пожалуйста, свои размышления а Я тебе непременно отвечу Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность отвечать. на совершенно все твои комментарии, которые ты а, напишешь Ну а ты дальше продолжай играть Только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея Еще обязательно увидимся И услышимся продолжение, конечно же, с следует